Всем привет! Сегодня у нас понедельник, 29 августа. Хороший, чудесный день. Всю неделю у нас шли отличные грибные дожди. И вот сегодня у меня выходной. Решил съездить на разведку в лес, посмотреть, пособирать. Может быть что-нибудь да попадется. Если вы смотрите это видео, значит все-таки что-то мне попало. Погнали искать грибы. Обязательно надо обработаться против всяких мошек, клещей. Я пользуюсь уже не один год вот такими вот рептамидами. Хорошенько обработать ножи. Нахожусь я в Кудряшовском бару. Если кто-то смотрит не первый раз, мой канал уже наверняка видели, что я сюда часто езжу за грибами. Здесь попадается практически все. Где-то птички дерутся. О, не-не-не, смотрите. Коза, коза или кто там? Косуля побежал. О! Прошуршало. То есть здесь начиная с весны первые грибы растут. Ну и заканчивая поздней осенью. Сюда езжу за пятами. Тут опять полно. Ну а сейчас вроде должны пойти под березовики. Так что будем искать. А вот он и первый на сегодня попался, грибочек. Такой вот красавчик, как раз как я и говорил, под березовый. Абсолютно чистенький. Собираем дальше. Попалась дикая малина. М -м -м, зато какая сладкая, М -м -м -м. вкуснятина. вот сыроежечка попалась. Ну сыроежку я до дома не довезу, поэтому пусть растет. Смотрите, уже опята начали вылазить. Но это совсем еще мелкие. То есть вот для сравнения палец. Только-только начали, видать, появляться. Значит, скоро пойдут. Да, друзья, через неделю попрут опять. А вот следующий пенек и опять весь Видите, мелкими-мелкими. усеян Надо сюда ехать через неделю, значит. Вон впереди вижу лысую полянку. Такие места обычно любят грузди, надо сходить посмотреть, может быть попадется что-нибудь. Вот Какая-то подозрительная кучка. Ага, вот видите, как грузди прячутся. Вроде незначительный такой бугорочек, а там сидит маленький-маленький груздочек. Надо еще поискать. А вот смотрите, как интересно растет под березовик прямо на пеньке от березы. Вот такой вот красавчик, тоже чистенький. Вот коровничек попался. Даже два. Тоже смотрите, какие чистенькие, свеженькие красота. Смотрите, какая куша не попалась. Давайте посмотрим, что там внутри. А внутри там грусть, но только уже старый переросток. После того, как попалась пара пеньков с мелкими опятами. Появилось сильное желание сходить на свои прошлогодние места, где мы косили в том году очень много опят Куда я сейчас и направляюсь Но пока иду до своих мест, вот, по дороге маслята вроде стали попадаться Сейчас посмотрим Да, вообще вполне отличный масленочек Чистенький, красивенький по моему еще груздочек попался ага. вот и подхожу я уже к своим опяточным местам как видите вон уже вдалеке ели а не сосна вот здесь вот в том году мы и косили опята, сейчас посмотрю вот смотрите как черный груз попался я такие не собираю тоже не возьми много так, а это кто поганочка и сыроежка нет это не поганка это коровничек вот такой вот мелкий красивенький корзинку его а, смотрите сколько поганок на березках растет и так зашел я вот в этот ельничек в котором прошлой осенью было очень много опять пробежался по пенечкам пеньки пока что все сухие то есть признаков опять нету вот попалось всего два пенька вот там в глубине леса да нет здесь вот попался пенечек только только вылазят крахотулечки Ну и так, опять я глянул. В принципе, на пеньках есть зародыши. К выходным можно будет ехать собирать. А сейчас пошел здесь вот недалеко. Видел березовую рощу. Прям шикарную в том году. Раз попадаются под березовики, значит пойду именно в березняк, попробую поискать их. Ну вот я и добрался до березняка. Надо будет здесь поискать под березовики. Итак, друзья гуляю я по лесу уже больше трех часов результат по сбору грибов ну чуть больше чем ноль на жареку я уже насобирал пора наверное, как говорится здесь на пенек съесть пирожок грубо говоря перекусить В моем случае не пирожки а бутерброды сейчас найду место перекушу и будем собирать дальше пенек как видите я нашел даже два Организовал с одного столика, любая еда на природе такая вкуснота, чтобы знал. Ну вот, я перекусил, набрался новых сил и теперь можно идти собирать грибочки дальше. у всех после перекуса сразу же появилась какая-то усталость, потянула сон. Так что сейчас вот иду по вот такой вот лесной дорожке и топаю в сторону дороги. Ну а пока топаю в сторону дороги, смотрите на какое место наткнулся. Вот маслен вот маслята. Он маленький. Вот семейка и так далее сейчас их буду косить не зря сюда свернул вообще не зря так это все это тоже этот вот. мелкий гневой этот тоже Вот. Ну что ж, пакетик потихоньку наполняется Топаем дальше в сторону дома Может быть еще что-то попадется Такое место посреди леса вот такие вот камни какие-то из земли торчат какие-то уже выкорченные разбросанные вот, допустим земле а вот тут вот прям целая целая плита гранитный торчит может город какой древний был здесь ну что друзья впереди уже он у меня за спиной слышны звуки машин Выхожу я к трассе, так что на этом моя сегодняшняя грибалка, скажем так, поход в лес закончена. Надеюсь, что кому-нибудь это видео понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте лайки. Вот такой вот у меня очень скромный результат сегодня. Там пара груздочков, много коровников, пара подберезовиков ну и маслята. А на этом у меня все. Всем, кто досмотрел видео до конца, спасибо за просмотр. Всем пока и до новых хороших видео. Всем удачи!